Всем привет! Я, конечно, прошутил про Питер. Мы в Москве. Про безопасность. Хотя в Питере мне тоже небезопасно. Мне вообще нигде не безопасно. У меня одни враги кругом. Ты старый стал, считаешь? Мне кажется, еще красавчик. Интересно, шесть камней уже все объявит. Чего? Шесть камней уже. Щабад. Интересно, шесть камней уже все объявит. Чего? Шесть камней уже. Щаба уже. Бля, Жарко. Все в твоей Все мне, пожалуйста, вот. Давай мне 17 градусов и зайдись. 17? Ну, конечно, я же в кофте охуевший. Я не на улице хожу в Берлине зимой. Это связь с того, что он тут пришел зачатывать? Да. Саббат, шалам, яша. Вот сейчас я вот ощущаю прям, что комфортно. Это жаришка прям. Погода. Отличная российская погода. Все бело, блестит. Аккуратно выглядит все. Грязь покрыла. Знаешь, давай сделай как. Сделай просто голос в индикаторе. Ты будешь дальше общаться с ними. А я буду знать, поехать. ехать. Это как? О чем ты говоришь? Та-да-да. -да. Та -та. Ребят, я давно уже не смотрю в Патлы и отошел от Отошел. С тех пор, как... Встретит свою жену, у меня появились другие интересы. Дочь, привет моя. Дочь моя, привет. Новая версия дегенеративного искусства это саундтрек к фильму. Бам -бам -бам -бам -бам -бам -бам. Ребят, не надо спрашивать, это самые дурацкие вопросы. Просто это знаешь, это, знаете, до старого как мир. Когда альбом, когда... когда будет готов, тогда выставлю. Серьезно. Все, кто вам говорит, что какие-то даты там существуют, там это все пиздешь. Работаешь, когда готов, ты отправил его на сведение, вот тогда ты примерно можешь знать, когда он будет Нет таких, тебе, вам никто не ответит на этот вопрос никогда, никто никогда не знает, когда что выйдет. Будет готов, выйдет. Это дурацкий вопрос, они бесят просто. Яма. Окей. Мы на Лексусе Это не Яма. Дима, это не старый казак. Какие качества ценю ценим женщины? Попа, грудь, длинные ноги, голубые глаза. Не люблю большие соски. Ну, в смысле, когда они как яичницы терпеть не но... могу. Большие прям тоже не люблю. Вот, Похлых не люблю. А какие еще качества це есть в женщине? Блин, пизды получу, думаю, Да бум-бум-бум. Йортур будет. На no, кому Можно заказать шмотки в Южной Корее, это интересно просто. Теоретически, да? Да, можно. Так да. можно же в любую точку даже на, даже на Украину. Даже на Украину можно. Да. Так что в Южной Корее точно нужно. Некоторым долбоевым кажется, если им мне один и тот же вопрос зададут пять раз, я им отвечу. Хочу спрашивать. Да хуйне все спрашивают. Так. Подожди, подожди, тут надо типа забанить. Да. Мне хочет рассказать, кто тут моя, шавка как то нет. Сколько зарабатывает врач в Германии? Ну, 6, 7, 10 тысяч. В зависимости от того, какой врач. там. Зима в России. Как Гитлеру и Наполеону, блядь. Какая страна в Европе самая комфортная для переезда из России? Украина. Разница будет мало ж Дима. Всорян. Просто Да, поэтому вы себя не почувствуете. Сейчас за собой идут лобоёба. интересом наблюдаешь за тихим хайпом. Ты? Я, да, спрашиваю меня, почему Ты наблюдаешь? Не особо. хорошо отношусь к ним, но я вообще за рэп не наблюдаю. Чтобы ты за кем-то... Следили... Бля, наверное, сам последний узнал про Биг-Бэби-Тейпа. Big, Big, Big И он охуенный. Но я даже этот хайп пропустил. я просто не слежу. Но, как сказал один великий казахский поэт, если что-то крутое, то оно до тебя дойдет, ты о нем, ты услышишь об этом. Для себя? М? Для себя сейчас? Нет. Я скромный. Не ну, знаю, да. я даже. Сколько у вас дворовых собак появилось? Не было? Я никогда не замечал. Надеюсь, что здесь. Я не понимаю, кого они имеют локимин? в виду. Локдога или локимина? Фай, да. локимин. Тот лучше. Вот того тоже локи называют. Тот лучше. Локимин крутой. Тут, тут, тут, тут, тут... 911-й конечно. Дэнчи, привет. Я не покупаю очки, которые могут купить. Ну, типа, я схожу и прошу делать денежный заказ. Я иногда нахожу где-нибудь в секонде право, которое мне нравится. Приношу ее. И вот я, например, эту нашел, отнес, и мне по ней сделали. Подогнали под мои размеры. Братан худи, ну, обычный худи. Просто у тебя такая же политика, как и у всех, вы не заморачивайтесь над такими вещами, как качество машины. Прикольная идея с а, тейпами. Вот. Но функциональность а, слабоватая, то есть фотки будут рваться, а, это неудобно, это постоянно цепляется за куртку. Толстовка сама по себе э И так далее То есть я бы не стал носить, потому что Избалованный, мне нравятся качественные вещи Это если правду хочешь, конечно Но спасибо все равно Привет, Владик Ух. Я не знаю, как погода в Германии, в Москве. Погода, Владик, ну, наверное, так же, как у тебя. Ты же не совсем далеко. Всем, кто ждет от меня рэпчик Отпишитесь от меня нахуй просто Чего вы мне пишете эту хуйню, вы. Реально У меня нет больше ничего для вас Серьезно, нету просто Вам мне понравится то, что я делаю сейчас Вы Это как будто вы, не знаю, не в тот магазин пришли там не появится товар, который вы хотите, к которому вы привыкли. Они, может, тебе не ответили, потому что ты заебал. Я не знаю, почему, братан. Я э, знаю, как они работают. Мы встречались на днях с ребятами, все передавали лично. Э, и... Мне сложно верить, когда мне там два человека в полгода пишут и э, жалуют. Довольны. Поэтому я не могу опираясь на твое. Мнение твою критику а звонить куда-то и разъебывать. Значит, свяжется с тобой. Я не знаю. Но я не могу себе представить, что а, кто-то там кому-то. Пусть еще напишет. Напиши еще раз. Напиши Юре. Напиши Юре или в личку. Пусть перешлет еще раз на почту голода. Перешли еще раз на почту голода. Что за тачки? Ехать сегодня, Крузак старый. Тачка. А у нас? Да. Не, я не заебывал, я написал одно сообщение. Но ему опять не отвечает. Пусть перешлет, успокоится. Найчке нужно было что-то. Нужен был адрес. Надо с Начкой связаться. Кстати. Ладно, ребят, пока. Я сейчас, я зайду, может быть, позже еще раз. Я вспомнил кое-что.